Мы ведь не просто так приехали на поляну. Ее же Сириус поглощает вообще всю. То есть это теперь будет даже не Сочи. Это даже будет не Красно... Это будет. Да нет, да, это будет ПГТ Сириус. Но ну, поляна будет относиться напрямую к государству, не к Краснодарскому краю даже. Всем привет, с вами снова Макс Репьев, и сегодня мы хотим прокатиться вместе с Александром. Нашим специалистам по апартаментам И еще на самом деле много почему а, Хотим прокатиться по инвестиционно привлекательным Вариантам на сегодняшний день Будут апартаментные комплексы Один будет в Адлере, второй будет на Поляне Причем действительно по очень интересным ценам Которые отличаются по цене От соседних комплексов Но когда приедем мы об этом поговорим И заедем на опять вновь Популярный комплекс на сегодняшний день Это фрукты, которые активно Разбирают, потому что это Сириус А почему Сириус? Потому что 50 бесплатных секции огромные перспективы в плане развития самого района и инфраструктуры и, соответственно, рост цены. Как бы казалось, что Сочи не будет больше расти в цене и будет падать, но все-таки внешняя экономика, внешняя политика и все это складывается к тому, что все-таки цена, наверное, все-таки будет дальше чуть-чуть расти. Об этом мы обо всем поговорим, есть более инвестиционно привлекательные, есть менее инвестиционно привлекательные комплексы, но для этого, чтобы нам сначала доехать, нужно оставить вот это обычную пробку, нам ехать до первой точки час час и 6 минут собственно, про что вот я и говорил мы едем на машине, как вы знаете я предпочитаю передвигаться здесь на мототранспорте, но так как мы едем вдвоем, то к сожалению в обнимочку друг друга за пузико держать мы не можем, поэтому стоим в пробке, едем на первый объект расскажем чем он интересен а дальше у нас будут фрукты и еще будет один проект интересный на поляне который Саша очень любит он прямо очень в него верит. И я на него просто еще не был. Но, в принципе, понимаю концепцию, он говорит, что просто пушка, но об этом мы поговорим именно на самих объектах. Ну и в пробке. И, в общем, доехали мы с вами, господа, вот на этот замечательный строящийся пустырь. И это действительно инвестиционно интересный проект. Конечно, сейчас он таким не выглядит, да, совершенно. Но, тем не менее, мы его недооценивали. И вот сегодня только к нам пришло понимание, почему он вообще интересен. Это комплекс, который называется «Нескучный сад». Строит его компания «Неометрия». И основная концепция здесь – это сделать действительно хороший отель, который будет совмещать в себе отдых с детьми, отдых самостоятельный, спортивный отдых и различного рода резиденции для собственной, так скажем, жизни. И на самом деле, вот я сейчас прям попытаюсь вам объяснить вкратце концепцию, и я думаю, что вы поймете, что по факту а, такой концепции в Сочи нет, по крайней мере, вы ее не можете купить. Что-то подобное мы видим с вами, так называемый, отель «Сочи парк». Там большая территория, огромная внутренняя коммерция, бассейны и сами по себе номера, ресепшены, и ну, такой город в городе. Здесь ребята хотят сделать как «Сочи парк», но еще и «Меретинский» в придачу. Тут нужно прям вам очень... Можешь подержать, а, по братски, вот, пожалуйста. Нам сейчас нужно обратить свое внимание на вот эту картинку. То есть здесь будет вот такое количество корпусов. Два из них уходят под доверительное управление отеля. То есть это будет конкретно стопроцентный отель, который будет постоянно пользоваться спросом. А вот эти корпуса будут и резиденциями, и в них же вы еще сможете сдавать свои апартаменты. То же самое сейчас делает и Миретинский. У них есть часть, которая стопроцентный отель, а есть часть, которую вы можете снять, как резиденцию пожить там посуточно, и в ней же живут еще и сами собственники. Здесь будет то же самое. В общем, основная концепция это... Четырехзвездочный отель с обслуживанием на 5 звезд, который будет заточен под доверительное управление и привлечение сюда различных спортивных организаций. Плюс детский отдых, собственный пляж и так далее и тому подобное. То есть ребята сейчас ведут переговоры со спортивным клубом «Динамо» для того, чтобы обеспечить себе загрузку, именно гарантированную загрузку отельного вот этого сектора. По самому доверительному управлению на сегодняшний день выбирается, кто же это все-таки будет. Я, наверное, думаю, что можно да, сказать, то, что это будет, возможно, Алиан, возможно, это будет Лот, возможно, это будет э, Азимут. И четвертый я, к сожалению, забыл. Но, в общем, это будет кто-то. И если мы реально с вами посмотрим на Сочи, то подобные концепции мы с вами не увидим, чтобы это можно было купить в собственное пользование и приезжать сюда как использовать летнюю резиденцию, так и в остальное время сдавать. Вы даже не представляете, какое количество клиентов, именно их процентное соотношение, которые сегодня нам пишут и говорят, мы хотим приезжать в Сочи один-два раза в год, а чтобы в дальнейшем наша недвижимость сдавалась в аренду и приносила нам пассив. И здесь как раз-таки для этого есть хорошие планировки. И если мы с вами сравним сейчас, вот через дорогу от нас находится Мане, Волна, Фрегат. Во-первых, они дороже, и именно из-за этого инвестиционная составляющая на перепродажу складывается, ну а мы об этом чуть попозже поговорим. И еще огромный плюс это планировки. Я попрошу тебя еще раз показать нам, да, по сути пойдет, да, вот так. Здесь нормальные площади. 35 квадратных метров, 34 квадратных метра. То есть это однокомнатные или студии. И есть еще большие, 128 квадратных метров. Это конкретно собственные резиденции, где вы можете со своей большой семьей приехать, поотдыхать две недели, а после этого сдать ее в доверительное управление. Но нужно будет выполнить форматы по ремонту от самого отельного оператора. Если мы будем говорить с вами про волну, и про фрегаты, и про мане, которые находятся там через дорогу, то это изначально старые здания советской постройки с маленькими номерами, 21-24 квадратных метра. Здесь же площади 31, 35, 128, и то есть они уже человеческие, и в них можно отдыхать как с семьей, с любовницей, так и вообще все свое семейство привезти, например, из Уфы на неделю на две. Или вообще использовать там полностью на семейство, что у вас оно будет э, записано на навсегда, и при этом сдавать ее в аренду, ну, естественно, согласовывая это все с управляющей компанией. С точки зрения пассивного дохода, действительно, место интересное, потому что здесь будет отельный оператор, который этим всем будет заниматься. Но с точки зрения инвестиций, смотрите, какая интересная история получается. Здесь мы с вами имеем стоимость квадратного метра 440. 770 Это вилка 770 это маленькая студия Ну как вы знаете, чем меньше площадь, тем дороже стоимость квадратного метра С хорошим видом В общем, маленькая площадь 440 это будет э, большая площадь Естественно, там где-то менее видовая Но через дорогу мы видим вилку цен 800-900-1800 И по сути у нас есть огромный задел С точки зрения инвестиций Именно дорожания самой цены то есть даже если здесь, например, цена вырастет на 30%, это уже очень даже неплохо. При этом вы можете ее перепродать, и на это будет спрос, потому что это все-таки отель с бассейнами, конференц-залами, парковками, садом. не скучный садом, кстати, не просто так называется. И всей основной инфраструктурой, которой будут пользоваться люди, которые будут сюда приезжать. Семейный отдых. То есть здесь именно на это сделан тоже большой упор. И просто проанализировав это все в своей голове, ты понимаешь, что в Сочи действительно не хватает проекта, который закрыл бы все вот эти вот возможности. Есть, по сути, один Сочи парк-отель, который совмещает себе и детских аниматоров, и бассейны, и какие-то там коммерческие площади, рестораны, но вы не можете там ничего купить. Прям совсем. Есть и Меретинский, который по сути такой же, но только там дороже. И есть строящийся нескучный сад, который по ФЗ-214 вы можете приобрести в ипотеку. И минимальная цена, если не в ипотеку покупать, то это 12 миллионов с небольшим. Если мы говорим про ипотеку, то это 14 с небольшим миллионов. И, кстати, можно еще купить без первоначального взноса, но здесь нужно именно а, думать, как долго вы собираетесь этой недвижимостью владеть? Если для инвестирования, то без первоначального взноса неинтересно, а если вы прям собираетесь получать с него пассивный доход, то тогда тема очень крутая. Вот. А, вот ты как у нас специалист по апартаментам, расскажи вот свое именно видение, а то я рассказал все. Ну, вот как я вижу, допустим, развитие у нас отельного бизнеса. То есть у нас по факту в Сочи на сегодня сегмент отелей, не апарт-отелей, вот этих, где есть апартамент без обслуживания, без территории, без инфраструктуры внутри. То есть очень многие люди сравнивают Сочи с Турцией, где там интереснее, там веселее. То есть за счет чего? За то, что можно приехать в Турцию, провести две недели, не выходя из отеля, до моря не доходя, потому что все необходимое есть. То есть мы берем сейчас нескучный сад на территории есть все для полноценного отдыха, то есть отдых же это не только море там, да, и пойти на набережную в ресторан, то есть, да и ресторан тоже на территории есть, так. и вот сейчас очень здорово, что рынок форматируется под отельный рынок, то есть на задний план уходят а, апарт-отели вот эти маленькие, опять же, то есть было здание АТС, его переделали, в апартаменты, в апартаменты продали как инвестицию под сдачу. На выходе как бы она не сдается, потому что есть проекты более круче. Она сдается, но она не сдается за те деньги, ну, за да, которые да, хотелось да, да. бы дать. Я имел, имел в виду, да, совершенно верно. То есть и люди, когда вот меня в поисковой системе забивают, видят инфраструктуру, что они получают за свои там деньги 5-10 тысяч рублей, конечно, не поедут сюда. И это уже гарантирует, а, так сказать, наполнение. Ну и сама локация, опять же, то есть пускай это не первая береговая линия, но тому, кому нужно тот море найдет, мне кажется, Сочи. Слушай, ну на самом деле очень много советских санаториев. Вот мы с тобой пока ехали в машине, говорили, что Ворошиловский, Орджоникидзе, uh -huh. они не находятся на первой береговой uh -huh. линии. И они в советское время были очень популярны, потому что у них были собственные пляжи, до них здесь точно так же можно добраться, потому что отсюда организуется транспорт. Причем -бас, да, да, у ребят здесь будет, знаете, какая интересная история, вот нам сегодня рассказали, что а, это по сути территория, ну бывшая, которая принадлежит еще и пляж вон там. Но пляж с вопросиками. И когда они привезли сюда своих, значит, проектировщиков, они пришли на пляж и сказали, блин, ну, пляж, конечно, такой, мы из него сделаем максимально все, что хотим, но ребята сейчас еще так хотят сделать пляж в Америтинском, рядом с Бридж-резортом, то есть нормальный, полноценный, с чистой водой, куда отсюда будет ходить трансфер. То есть вот так это решается проблема с пляжами, которых, по сути, здесь, ну, условно нет. У волны, кстати, этого нет. Но да, они как да, бы да. не возят никуда. А, это, конечно, не стопроцентная информация, и мы очень надеемся и верим, что так будет. Но, тем не менее, есть вот такие концептуальные штучки, которые ребята сейчас хотят здесь исполнить. И я еще знаю, что хотел сказать, что очень много людей там 3-5 лет назад покупали апартаменты, точнее, покупали квартиры для сдачи. Mm -hmm. И на сегодняшний день рынок вот этих вот доверительного управления ушел, просто вытесняет ушел. это все. И если вы действительно хотите получать, как многие клиенты, которые сейчас вообще обращаются, говорят, мы хотим один раз вот приезжать в Сочи. А остальное время, ну, один раз приехал сюда, согласовал это все с управляющей компанией, а потом это все сдается, и ты получаешь с этого доход. Твоя резиденция, в которой ты можешь сам жить, и она тебе еще несет бабки, окупая как-то это все. И при этом растет в цене, это все можно перепродать. Не, ну с квартирниками здесь вообще пересечение такое себе, на самом деле, ввиду того, что... То есть мы берем квартиру, в основном вся расходная часть, все риски лежат на нас, как на собственники. Yeah. Агент, который занимается непосредственно задачей, как это получается, в основном это частник. То есть он как сегодня он есть, завтра да, его нет, как зависит. он работает, то есть это, это мы не проверим. И еще у него нет корпоративных клиентов. Совершенно и спортклуб, он туда не может заселить в одну квартиру. Ну и на самом деле туда заселить вообще никого невозможно. То есть это как раньше работал Airbnb. Человек сам пришел, ну то есть все работает. То есть здесь же как раз таки проводится работа. То есть любой терьер ведет работу по загрузке этого отеля. То есть это не само собой. Опять же, как мы сейчас обсуждали, под спортивный клуб. Динамо, по-моему, если Динамо, да. То есть люди на, на текущий момент, стройка еще идет, но они уже на перспективу ведут переговоры с корпоративными клиентами. То есть в первую очередь это вот сейчас клуб Динамо, для которого будет формироваться спортивная база на сборы. То есть это тоже уже огромный показатель. И сдавать они будут ваши апартаменты, которые вы покупаете, тем самым обеспечивая вам доход, они заморачиваются тем, чтобы сделать вам хорошо. Здесь на самом деле можно очень много рассказывать, но это лучше все сделать по телефону, потому что у вас очень много я думаю вопросов осталось и здесь действительно нужно прям понять концепцию, и, конечно, отсюда мы ее с вами можем посмотреть только краны, буровые установки, но здесь будут корпуса, здесь будут бассейны, отдельно детский бассейн подогреваемый, конференция, то есть, по сути, на всех типов людей, которые используют Сочи, здесь будут созданы блага и бизнес, и отдых, и семейный, и спорт. Но, по сути, реально, если так разбираться, то в волне такого нет. Мане вообще подавно. Ну, опять же, нам ребята правильно сказали. То есть, имея здесь апартаменты, комплекс, да, он рассчитан на большое количество человек, но это отель крупного формата, да. При всем при этом у нас нету туристов извне. То есть, мы находимся в приватном закутке, где есть вот только наша территория и мы с вами. То есть, если брать а, всю первую линию, а, все эти палатки, точки быстрого питания, там, аттракционы, то есть, реально, ну, идет человек Тир. в крюсах, да, мы отдыхаем там, либо работаем, идет человек в трусах с пляжа, как бы, ну, мне кажется, не, не камильфо, а здесь как бы все цивилизовано. но ну, это другой уровень, мне кажется, уже просто сам формат другого уровня. И самое главное, что вы здесь должны понимать, что это все-таки новое строительство, где учли все а, потребности современного да, отдыха да, да. в Сочи, и под это здесь спланированы площади, то есть их здесь 116 планировочных решений, и всего в двух из этих планировочных решений нет балкона или лоджии. А балконы в Сочи это тема нужная, потому что Необходимо. посидеть, винишко попить, на закат посмотреть, на море полюбоваться. При этом дома стоят так, что из каждой абсолютно, ну ладно, не из каждой, из большинства будет открываться боковой вид на море. Но естественно из самых дорогих, из вот этих вот это 128 метров, они на самом деле сейчас в резерве находятся. Но если вы вдруг хотите... Там ссылки внизу указаны, мы вытащим ее. Вот из них будет открываться панорамный вид. Она торцевая. Ну, то есть, концепция действительно крутая. И самое главное, что это все можно купить в ипотеку. То есть, если нет, например, на сегодняшний день... Очень просто много клиентов сегодня звонит и говорит, вот там есть 8-10 миллионов. Здесь как минимальная цена там 12-14, да, вот примерно в этих пределах. Но хотим получать там доход или один раз хотим в Сочи приезжать. Ипотека, Пожалуйста там хоть на 30 лет это все можно расписать и будете пользоваться. При этом комплекс дастся, вы будете получать пассивный доход и с этих же бабок будете а, платить ипотеку. Я вам могу рассказать, как вообще, в принципе, у меня квартира во фруктах куплена в ипотеку. Я плачу за нее 25 тысяч рублей, а она сто... и покупала я ее за 4 600, а на сегодняшний день она стоит порядка 14 миллионов. Вот просто представьте, насколько выгодно я проинвестировал в ипотеку. И здесь то же самое. Тут просто самое главное, это не какая-то выдуманная цена. Тут понятно, почему он будет стоить дороже. Концепция. И через дорогу продается все по 800-900 миллион. Здесь 440-770. Тут как бы, ну, можете калькулятор там взять, посчитать, отнять. И как бы вы ну, поймете, что... Да, это может быть там чуть дешевле из-за того, что там расположение, это может быть не совсем у моря, но море вообще железка идет, если вы вдруг не знаете. Расположение море компенсирует вся инфраструктура здесь. На и самом трансфер. Деле. Да, и трансфер, потому что поляна, эмеретинка, центр, ну, куда угодно. Вот. Поэтому море здесь не первично, при том, что на самом деле здесь не самый лучший пляж. Ну, если правде в глаза смотреть, как бы, либо эмеретинка... Ну, в центре тоже, кстати, на самом деле. Вот Далеко живу. не лучшие пляжи. Я там не купаюсь, я думаю, Макс, тоже не купается. Я уже даже не помню, когда ну, я там вот. был последний раз. Поэтому здесь к морю привязываться. Ну, вид из окна есть, закат есть, вечер есть, все классно. А еще кайф в том, что это все-таки адлерская часть города. Сейчас объясню, почему. Мы находимся в такой центральной точке, где нам удобно добраться до Сочи, погулять там по всем этим историческим местам. Нам отсюда удобно добраться до Сириуса, и нам отсюда же удобно, в принципе, дойти до ласточки и доехать на поляну, покататься на лыжах. А еще у ребят будет трансфер до поляны. И при этом не нужно стоять в пробке. Вот мы в ней стояли сейчас, да, а здесь-то она заканчивается. То есть вы отсюда раз и туда. И потом сюда же приехали. И аэропорт, кстати, близко. Поэтому как использовать летнюю удачу там, приехать на выходные. Очень много москвичей в последнее время, ну ладно, два года назад как бы это покупали. Сейчас есть некоторые сложности с самолетами. Но, тем не менее, это временная история, как бы с Москвы все равно скоро мы будем летать там в пределах двух часов, не четыре с половиной, как сейчас, поэтому как летнюю дачу использовать это все вполне себе ничего. В общем, господа, я думаю, что мы будем очень много рассказывать про нескучный сад на сегодняшний день, и здесь есть смысл покупать. Плюс это надежная стройка, которая по ФЗ, со всеми регалиями и самое главное с хорошей концепцией. А мы с вами двигаем дальше, это был только первый проект, 6 часов, но мы все равно все успели. Мы тут немножко переиграли планы и фрукты на самом деле вот в этот бложек не особо вяжутся, потому что мы хотим съездить на поляну и показать там тоже интересный апарт-отель. Он как раз маленький, но он именно относится к исключениям который будет востребован. И во фрукты мы, наверное, сгоняем завтра, потому что там тоже есть что посмотреть. А пока мы идем по территории нескучного сада, хочу вам сказать, что здесь 4 с небольшим гектара земли. Действительно большой. И самое главное, что здесь будет где разгуляться. Вот это, это важно. И при этом рядом нет высоток. То есть никто не будет в окна заглядывать. Это будет проект, который, по сути, будет выше всех. Еще, кстати, очень интересный факт, что Третий этаж э, в нескучном сане будет соответствовать пятнадцатому этажу в волне. То есть виды, как вы понимаете, на море будут открываться уже нормально с третьего этажа. Поэтому есть смысл об этом подумать. К сожалению, сейчас мы ну, не можем вам это все показать, но тем не менее, вообще сама по себе территория, ее концепция, я думаю, ясна. В любом случае вам придется докрутить в себя в голове картинки, концепцию и так далее. Но если что-то заинтересовало здесь, а я думаю, что проект действительно интересный, то ссылки внизу. Ну а мы, минуя фрукты, к сожалению, едем с вами в поляну. И мы с вами выезжаем на дорогу. Я хочу показать вам, где находится волна и мане. Вот они ровно через дорогу. Но мы сейчас развернемся, так как мы едем в поляну. И здесь через дорогу мы видим цену 800 900 миллион вон в таком состоянии и это старая постройка советская а здесь вот тут вот находится у нас не скучный сад вот здесь сверху там мы видим с вами цену в 440 770 разница ну типа 100 мет да там типа первая береговая но насколько она реально нужна это вот прям глобальный вопрос даже в принципе по миру если вы там путешествуете по Турции и так далее Задайте вопрос себе, нужна ли вам в этих местах первая береговая линия? Вот это очень важно. Мне кажется, что она не всегда является прям каким-то большим плюсом, и в основном территория, обслуживание и внутреннее наполнение решают. Я думаю, что как бы так. Наполнение, причем не отделка, как у нас многие любят. Три этажа, дом площади 18-20 квадратов бизнес-класс э, из-за того, что там керамогранит на стиле наклеен. Это не уже... бизнес-класс? Это не бизнес-класс, бизнес да, но по сочинским меркам, блин, это... Но все его почему-то равняют туда, да? Да. да? да, -да, -да. То есть бизнес-класс, он не в отделке кроется. Это история самого обслуживания, концепции, наполнения. Это конференц-центры, это бассейны, это хорошие лобби-бары, это рестораны внутри, если есть. Это самое главное – обслуживание клиентов. Вот отсюда у нас складывается реальный бизнес, элит, эконом, комфорт и так далее, а не какой у вас керамограниты, откуда он привезенный на стенах. Ну вот не еще, путайте понятия. Еще, да? еще маленько к этой стороне, то есть бывает так, что материалы в комплексе, ну, условно, сочинский элит, материалы там все классные, а вот руки тех строителей, которые это делали, короче, не очень классные. И ты заходишь, там наличник отошел, там где-то стена треснула, плитка лопнула и все в этом духе. Но вот. зато бизнес-класс. Да, зато бизнес-класс. Вот. В общем, господа, выбирайте правильные объекты, потому что здесь, в Сочи, вот на то вам нужны специалисты, которые вас уведут от какого-нибудь шлака. Где вам сначала напоют в уши, что это действительно круто и классно, есть лучшие объекты. Слушай, если пошел репрезент, да, я тоже скажу пару слов. Давай. <Стут> То есть, э -э по большому счету у нас задачи-то нет никакой, чтобы, блин, сказать Вот этот хороший, покупаете его, завтра прийти снять другой, сказать Нет, это самый лучший, покупаете его, да То есть мы можем, по сути, предложить все юниты, которые есть в Сочи Мы их можем предложить любому покупателю Но мы вот делаем разбор специально для того, чтобы выбрать Чтобы не было ситуации, когда к нам обращаются покупатели Бывшие покупатели, ныне собственники С просьбой и задачей продать, продать срочно за любые деньги Вот как у нас Анатолий, помнишь, историю рассказал Условный объект N, человек задает вопрос, за сколько я могу его продать быстро, мне очень срочно, какая рыночная стоимость. Ему Анатолий наш говорит, 12 500, как бы 2 месяца условно он будет продаваться, мы продадим. Человек говорит, блин, так я покупал за 14 как это возможно? Отсюда вот возможно, что складывается спрос на этот конкретный объект, когда он готов. И тут важно подходить, если это стройка, важно подходить с умом реальность. Первое это при выборе, выборе специалиста, который будет вам помогать. Второе это уже, соответственно, при выборе объекта. Вот. Это, наверное, все, что хочу сказать. К сожалению, очень много людей в Сочи на протяжении последних трех лет продавали лже инвестиции. И очень много переоцененных объектов толкнули людям, которые... Они просто там такие золотые горы обещали, что, ну это в, в принципе даже априори не могло произойти, даже если бы, не знаю, ну вот все что угодно произошло бы, но это все равно цена бы такая не была достигнута. Когда э, ребята продавали фруктом, там и говорили, что они будут там по 600 стоить, но как бы нет, такого не могло быть. Э, и множество объектов, которые, ну просто были переоценены просто на хайпе, и людям их продали. А эти люди иногда обращаются к нам и говорят, что вот мы хотим там перепродать, я купил там дороже в итоге, а сейчас это 100 дешевле, потому что объект изначально был переоценен. Так вот, вам нужно не покупать эти переоцененные объекты. и Их на самом деле много, но не сказать, что их прям валом. Нужно очень хорошо уметь разбираться в рынке и слушать то, что вам говорят, но, наверное, делить на два как бы нас, ну, тоже, наверное, нужно не, не все слушать, что мы говорим, потому что у нас может быть чуть-чуть замыленный взгляд, но мы, по крайней мере, отчетливо понимаем, где вырастет цена и почему она вырастет, а где она, скорее всего, упадет. И это вот… Вот мы же не бегаем от наших вот покупателей, да, кто у нас купил и хочет перепродать. По-моему, я ни раз в офисе не слышал такую историю, что трубку не взял, там, еще что-то, каких-то да. покупателей, каких-то риэлторов про нас, что… Он мне продал и спрятался, блин, что делать? Нет, ну как бы мы работаем, если мы договариваемся на входе о том, что мы покупаем, перепродаем, то есть цикл сделки у нас увеличивается до выхода с проекта, по большому счету. А не кончается, когда мы такие все отдали, здравствуйте, до свидания. Ну как бы вот ремарчик такая. Да, очень много просто людей реально в свое время набивали карманы на риэлторских комиссиях и сейчас не отвечают. И эти люди звонят нам и говорят, вот мы Через покупали, этот нам этот надо этот продать. Держи, держи. короче это все длинная история об этом да. можно очень много говорить едем на поляну там будет хороший проект и вот я очень люблю ездить на поляну вы знаете потому что это создается такое мини путешествие ты едешь кайфуешь классная дорога и там есть круассаны то есть мне по сути вот он меня затащил на этот проект говорит очень крутой поехали посмотрим мы сейчас посмотрим его но круассаны мы ими завершим вечер господа ну просто посмотрите, какие виды открываются Я очень люблю именно вот это место Отвесные скалы, здесь зелень, дорога и мы лопали дождь Но очень интересно, кстати, будет, что скорее всего после туннеля дождя не будет Ну исходя из вот по вот этой вот тучке Но может быть не так Вот, собственно, про что я и говорил Мы выехали из туннеля, а здесь дождя и нет совсем Потому что что? Потому что облака застряли вот за той горой и, скорее всего, мы на поляну приедем, дождя там не будет. Уникальная погода в Сочи. Это, кстати, очень круто. Там даже еще и солнце, скорее всего, будет светить. Но не факт. Ну посмотрим. Очень люблю Сочи. Очень крутой город. И он очень разный. Реально просто 40 минут от моря едешь в горы. Пейзажи меняются. И они реально очень красивые. Ну, блин. Короче, кайф. Но вообще хочу сказать вам, что на Поляне живет совсем другой контингент людей. Он очень сильно отличается от центра Сочи, хотя, казалось бы, по сути, то же самое место. Но здесь люди, во-первых, очень много йог, очень много вегетарианцев, очень много людей-фрилансеров, программистов, и у них у всех есть бабки, чтобы здесь жить. А на Поляне жить вообще, это, ну, не дешевое удовольствие, на самом деле. Нормальная квартира на месяц здесь нормальная, это не трешка, я имею в виду, а хорошая однушка. Ну примерно типа 70-80 Стоит При этом это не первая там линия Это где-то подальше, но хорошая. Вот И поляну очень любят и ну, я сам на самом деле ее очень люблю Все когда я хотел купить здесь квартиру себе Но что-то как-то до этого пока не дорос Но она прям совсем другая И она очень классная Просто посмотрите на этих Замечательных людей На эти виды На вообще атмосферу, которая здесь создается вот Даже пасмурно а как круто! А? я не знаю как так сложилось но почему-то все сочинские застройщики используют код 38 на вот таких вот замках проверим сейчас бинго вообще всегда я правда не знаю расскажи пожалуйста так Территория комплекса у нас представляет собой, это 9 соток земельный участок, на участке располагается три корпуса, то есть один из основных это сейчас в стройке он, то есть здесь все по документам реально прозрачно, то есть земля у нас коммерческая, дом коммерческий, то есть это все в законном поле. На территории, как я сказал, три корпуса, бассейн. Бассейн будет у нас меняться, он будет размером такой же, то есть шезлонги, вот эта же доска, она продлится. То есть сюда машины заезжать у нас по большому счету не будет. То есть у нас есть гостевая парковка, но она здесь, по сути, для машин-то и не нужна. На самом так. Деле. Но и вы обратите, это все стройка, это не готовый это продукт. стройка, да, совершенно. Верно. Бассейн будет такого же размера, просто он поменяется на полноценную монолитную чашу, как положено, то есть не из пластика. То есть идем на территорию, здесь у нас будет плитка, если картинки, я думаю, ты включишь, не включишь? Ну, наверное. Наш репортаж. Вот, по картинкам будет понятно. То есть будет плитка, все застелено. Первый корпус у нас, то есть это прям вот для гор, вот как в кино, то есть отдельный выход, все это вот красиво сделано. То есть один корпус, он уже сдается, то есть можно посмотреть, люди здесь живут. Просто сейчас застройщик начал доделывать. То есть это уже сдается на сегодняшний день. Угу. Идем сюда, у нас здесь. Мангальная зона, зона бани, баня мне очень нравится. Сейчас особо антураж будет из окна вид. Так, Здесь у нас зона барбекю. Теперь. О! Мир завтра, дайтешка. Ну, видимо, не получится, да. Здесь код 38 не сработает. Но, возможно, где-то есть ключи от бани, но нет. Как будто ну, бы нет. Ну да ладно. Ну просто вот здесь вот, с, этой, с торца бани есть окно. Так я просто вот так Открываю. вот сейчас... Есть окно вот. с видом на горы. Да, да отсюда это, вот так видно. Это прямо из парилки окно на гору. То есть заходишь, когда в баню, блин, это офигенное ощущение. Как ты сидишь, паришь и просто смотришь на офигенную горы. Я хочу сказать, что вообще, в принципе, на поляне я достаточно часто бываю, там снимаю какие-то отели, и вот в поляна очень сильно славится своими банями. Но далеко не в каждом отельном комплексе они вообще есть. А на поляне они прям нужны. Как бы кажется, да, что выглядит все не очень, типа, что вы за херню не несете. Но здесь есть концепция. Так, здесь засыпали. Но здесь какая история происходит? Когда к первому кварталу застройщик переделает ремонты в каждом номере заново, то есть соблюдая общую концепцию, потому что есть отельный оператор, который выкатил свои требования. Чтобы это все соответствовало единому стилю. Потому что сдавать он будет все. Вот, здесь у нас засыпали. Ну, как бы, общий вид, я думаю, понять можно? Там санузел. Здесь кровать. Ну, как бы, да. Больше я... тут ничего не покажешь. Ну, по сути, да. Ну, типа формат. То есть, это уже не линолеум на полу. минимум, ламинат у нас лежит. Есть небольшая прихожность, Ну, это номер. Отделка тоже, в принципе, симпатичная. Так. но, но мы сегодня говорим про вот этот... Первый корпус, то есть на, на рендерах будет видно, у каждого также будет свой отдельный красивый вход, а, ты не любишь это слово, но я скажу его, дизайнерский ремонт со оснащением, но ну, ну это по сути так, потому что это не типовой номер, как мы видим, допустим, а, там в Неве или еще где-то, где кровать, стул, как здесь покрашено, это угу. все выполнено немножко со своим изюмом. Вот, что еще можно сказать? А вот. мы зайти можем туда? Зайти мы, наверное, можем, если аккуратно. Не, знаю, не И посмотрим, сделали ли они распланировки уже. И здесь, наверное, останется. Лестница. Да, но мы, к сожалению, тут никуда не попадем. Да, мы тут ничего не увидим, потому что даже окна будут меняться. То есть здесь полноценная реконструкция. Да. Я хочу вам сказать, что от поляны не стоит ожидать каких-то гигантских проектов. Здесь на самом деле есть такие проекты, как Пик и Поляна Пик, но это немножко другой концепт с совершенно другой стоимостью. И, возможно, там цена немножко переоценена. Но здесь, как небольшой такой отельчик, который, ну, вы, в принципе, я думаю, понимаете. если не понимать, то Поляна пользуется спросом вообще всегда. Значит, момент в том, что мы сегодня приехали, когда вот здесь все лежит, на самом деле. Когда мы были в прошлый раз, то есть когда здесь ничего не было, здесь была ну, такая жилая зона, так скажем, вид был вообще другой. Но тут достаточно понимать, вот, вот если мы посмотрим туда, над зеленой крышей, да, посмотрим вот сюда, вот, посмотрим вот сюда. То есть это такое прям, место силы на самом деле. То есть на сегодня, да, это может выглядеть не очень презентабельно. Но, опять же, почему мы верим в этот проект, я в частности. Я знаю, кто строит это, кто делает, и почему они это сделают. То есть застройщик реально, как бы, они говорят, мы сделаем документы к такому-то числу, они их делают. То есть по факту они на руках. А, они говорят, мы это все начали делать, стройка уже идет в процессе. Мы сейчас приезжаем, стройка реально завешена. Ну, ты хоть раз видел у нас в Сочи, чтобы какие-то мелкие точечные застройки вот реально завешивались? Какая-то там техника безопасности присутствовала. Вот такие переделки. Ну нет. Ну это на самом деле редкость, да. И застройщик на текущий момент ведет пять проектов в городе Сочи. Один из них флагманский. Это Олеон, как я говорил, находится в ЛАО. Это... А, отель изначально по плану отеля. Ну, да, да, 8 гектар земли, то есть там просто бомба. И в его мыслях, в его целях сделать этот комплекс как свою визитную карточку, чтобы люди, приходя сюда, пока тот строится, понимали, насколько это реально круто, и человек вкладывается. Он ну, не человек, группа компаний, да, вот это, делают вот это, э, тот проект на фоне этого. Ну, сидят, конечно, по картинкам не очень понятно, как это все будет выглядеть. Именно вот здесь, пока мы стоим, то есть мы с вами видим какое-то здание такое пошарпанное. Здесь такая история, как бы кажется, что она не очень такая симпатичная, эстетичная. Но будет. Будет. Ну, я думаю, по картинкам будет понятно, если ты их вставишь, то есть люди посмотрят, одно на другое наложат. Ну и самое привлекательное в этой ситуации, что мы покупаем за 11 миллионов на сегодняшний день, 20 квадратов номер под ключ с действующим оператором и начинаем получать доход уже с первого квартала. Ну, в феврале условно возьмем серединку первого квартала. Ну, а цены на аренду суток в Поляне понятно, летом меньше, зимой это космос как бы, ну, и летом народ сюда едет отдыхать на самом деле. Я еще хочу, чтобы вы сейчас не сравнивали первый проект именно Нескучный сад и вот куда мы сейчас с вами приехали, потому что это изначально разные проекты. И вы, конечно, можете сказать, я лучше куплю там, например, за 12 миллионов, чем здесь вот этот вот маленький отельчик. Потому что там как бы концепция более шире и понятнее. Но здесь нужно учитывать, что есть люди, которые обожают поляну, и они будут снимать здесь. А есть люди, которые хотят инфраструктуры, и они будут покупать там. И это абсолютно разные проекты. То есть, да, он интересен. Понятно, что здесь... Но ну, мы, в принципе, там с вами приехали вообще на поле. И здесь мы приехали на реконструкцию. Но и то, и другое интересно. Это бутик-отель, а там прям крупнейший оператор. Хотя, кстати, возможно, Алиан туда и тоже зайдет. Да. Но, опять же, мы здесь сравниваем. Там 12, здесь 11. Да? По сути, площадь плюс-минус одинаковая. Но там 5 лет строить. Условно. С запуском отеля, с формированием штата и всего-всего-всего. Здесь условно сегодня, ну, полгода максимум. ну там мы можем поговорить еще про инвестиции, а здесь мы можем поговорить только про пассивный доход. А почему? Почему про инвестиции мы не можем здесь поговорить? Ну, ну, тут... Давай пофантазируем, попрогнозируем. Вот смотри, сейчас мы все знаем, это уже не секрет давно, что такое вот а, федерального значения город <свят> претендует... <свят> Я же забыл сказать! <свят> Мы ведь не просто так приехали на Поляну. Ее же Сириус поглощает вообще всю. То есть это теперь будет даже не Сочи. Это даже будет не, Красно... это, будет... Да не адвок, да? это будет. ПГТ Сириус. Но ну, Поляна будет относиться напрямую к государству. Не к Краснодарскому краю даже. То есть это вообще будет отдельный сегмент. Да вот это мы... я что-то забыл совсем. Если мы говорим про инвестиции, я думаю, здесь инвестиционная составляющая как бы она... Но если не выше, то такая же плюс-минус, как бы от 30% это минимум. То есть, когда сейчас мы покупаем, ну мы вкладываем деньги, да, то есть это вложение. Когда мы покупаем готовый проект, завтра мы его сдаем, то есть это готовый бизнес, по сути. Здесь мы покупаем стройку, там готовая. То есть цена должна вырасти однозначно. Мы еще сегодня говорили, Саша, пока ехали, что вот знаете, есть квартиры и есть, например, апартаментные комплексы, есть гостиничные комплексы. И почему вообще гостиничные комплексы с доверительным управлением, они вообще дороже, чем э, квартиры? Потому что вы вот покупаете готовый бизнес, вот просто сравните. Вы покупаете готовый бизнес, а квартира – это как будто вы покупаете помещение и начинаете строить там бизнес. Именно поэтому апартаменты стоят дороже. Примерно в два раза, в отличие от квартиры, потому что здесь вам дают решение, которое будет работать. А если вы покупаете квартиру, то вы должны это решение изобрести, сделать там какой-то квест, пазл сложить для того, чтобы это приносило вам доход. Здесь же за вас это делают, поэтому это стоит дороже. Это и меньше затрат физических, моральных, я не знаю, финансовых. То есть здесь, по сути, чем это здорово, чем это отличается от квартиры? Ты говоришь, сегодня купил, подождал полгода, начал получать деньги. Надоело, перепродал по другой стоимости, с учетом того же Сириуса как бы. И вы сейчас, если скажете, например, да я на поляне смогу найти квартиру там дешевле и сдавать ее там сам. «Да, пожалуйста, можно это сделать, проблемы нет, она даже будет больше площади». Но только вы этим будете заморачиваться. А большинство людей на сегодняшний день, которые вообще приобретают недвижку, это, кстати, вам, если вы купите квартиру и потом заходите перепродавать ее, как будто для сдачи, то они, скорее всего, выберут маленький номер 20 квадратный там, где меньше заморочек, так как они из Томска будут просто деньги на карту получать и не заморачиваться вообще». А с квартиры они должны будут найти человека, человек, возможно, их швырнет, где-то он будет их обманывать, как-то это нужно будет контролировать, проблему с управляющей компанией решать самостоятельно и так далее и тому подобное. Поэтому много людей на сегодняшний день реально переходят на формат апарт-отелей, которые реально с доверительным управлением это все сдают и а, упрощают жизнь Собственно, Они пользуются, безусловно, его имуществом, зарабатывают на нем, но и делятся с ним также прибылью, которую они получают. Согласен. В квартире, к сожалению, немножко все сложнее. Раньше было проще. Airbnb работал, и как бы были сервисы. Вон у нас Столян сдавал квартиру. Сейчас он просто воет, горит. Это ужас просто. Она уже на, на продаже эта квартира стоит, на самом деле. Вот, ну и по, по большому счету мы-то сегодня сюда приехали почему? Потому что сегодня или вчера утром я не помню. Мы открыли... Хотели поесть куросана, да? Открыли телеграм, увидели по поляне пост, увидели сколько отзывов, там буквально. Покажите, дайте, дайте, покажите. И поэтому решили показать то, что сегодня самое ликвидное, самое интересное вот в поляне именно. Хотя на вид так не кажется. Ну, потому что сегодня поговорим через полгода. Но и вы должны знать, что это далеко не все апартаменты вообще, которые есть. Их мало интересных. Их много вообще в целом в городе. Но мало интересных, где есть реальная концепция и где обещания выльются в действительное их исполнение. Это очень важно. Короче, ссылки там внизу, а мы с вами двигаем за круассанами, господа. Мы не просто так ведь на поляну ехали. объекты это все понятно. Вот круассаны. Без круассанов. Поездка на поляну это... Половство, я считаю Посмотрите, какие здесь виды Какие кайфы Здесь нет многоэтажного строительства Здесь все дома аккуратные И если вы там хотите увидеть Второй нескучный сад на поляне То его здесь просто нет И не будет Здесь есть мораторий на строительство прямо. Тихо, чувак, ты, че, чувака, ты чуть, чуть не задавил вот. Здесь есть мораторий на строительство Что нельзя строить больше, чем Три или четыре этажа есть там исключения, конечно, небольшие, но в целом здесь очень крутая больница. Вот с правой стороны будет там очень крутые хирурги. Здесь мировая горнол... Их пять, точнее, здесь. Здесь как бы Олимпиада прошла. Это, по сути, круче, чем Альпы, потому что в Альпах Олимпиады не было, а здесь она была. И все это наследие с мировыми спусками, где вы можете проверить себя на прочность, а потом хирурги вас будут мировые восстанавливать, вы это можете сделать. И это единственное место реально в стране, где вы можете поиграть в казино, сходить в наикрутейшие рестораны, которые, ну, Мишлен они не получили, ну и сейчас, конечно, его не получат, но они входят в топ-50 ресторанов России, кайфануть от гор и сходить, например, в банный комплекс их здесь очень много. ну, И просто вообще зарядиться атмосферой, познакомиться с очень крутыми людьми, заняться спортом. Да, ну, нет, все, что хотите здесь. Поляна реально очень универсальное место и 40 минут от нее более. Причем и Меретинский пляж, не какой-то там с волнорезами, как вот бы, прокурорный городок мы говорим, а нормальный, полноценный пляж, прям с кайфом. Ну как бы контингент людей, я не знаю, через камеру это все равно все будет не видно, но они все очень милые, очень приятные, очень классные. И самое главное, доброе. А еще здесь э, девчонки с подкачанными попами ходят. Потому что по горам постоянно ходят. Там, вверх, вниз там. И у них прям очень приятные фигуры. Тут-то где горы? Вот мы сейчас доедем вот с Бергама, да, вот сюда вниз спустились. Где здесь гора? Не, ну туда подняться все равно надо. Там, нет, ну там уклон-то он минимальный по большому-то счету. Ну, то есть, допустим, как на бытку заскочить, но ну, тут такого нет. В общем, если вы согласны со мной, что у девчонок здесь подтянутые попы, то поставьте этому видео лайк. И напишите коммент, но если не хотите политься перед женой, то коммент можете не писать, вот, но лайк поставьте, она это не заметит, вот нам сюда Саня, вот, вот здесь паркусим. А мы приехали в Булки в горах, я думаю вы знаете это место, потому что я его везде, и в Телеграме, и здесь, в общем везде я постоянно про него говорю, самый лучший, говорю, здесь, сейчас, вот, а да, ты не будешь, сейчас оценишь, ну вот в принципе про что я и говорил, да, а мы идем вот сюда, если вы вдруг не знаете, то... Я даже не помню, как улица Турчинского. Наверное, 61. Вот этот дом. Вот булки в горах. У них очень крутая терраса. Вот просто иди сюда. А вон, кстати, смотри, еще идет. Ну, это я про то, чтобы лайки ребята ставили. А -а -а. Если вдруг они со мной не согласны, то как бы вот доказательство. В общем, заходим сюда. У ребят здесь наикрутейшие круассаны. Вкусный кофе. И отличные виды на горы. Сейчас мы сядем здесь на эту хочу пожаловаться. Вот эти вот две девушки только что забрали два последних круассана, которые здесь были. И мы вот из-за них теперь обламываемся от кайфа и должны съездить вниз в серф. Там тоже делают круассаны, но не такие крутые, как здесь. Так что, Сань, ну, сори, но... Жизнь, боль, понимаешь? Что, действительно, когда ты находишься на поляне, то здесь создается ощущение, что ты не в России. Я думаю, что если вы были на поляне и вы тоже словили себя на такой мысли то тоже можете этому видео поставить лайк а я просто еду и ищу вам доказательства того, чтобы заработать тот самый первый лайк про который я говорил вот недавно но сама атмосфера очень крутая и очень много вот таких вот домашних заведений небольших, аккуратных а в которые еще нужно записываться чтобы туда прийти просто оцените атмосферу все такое низкоэтажное, классное Сейчас мы. И мы идем в серф Вон в то здание И по пути зарабатываем лайки Не помните, да? Но я думаю, что вот мы и в серфе лайков Тоже позаработаем с вами Тех самых То есть место реально, где ребята пьют кофеек Просто работают с ноутбуками Фрилансят Майнят, может быть Так, нам сюда Прошу вас В общем, у ребят тоже хорошие круассаны. Тоже сейчас у них закажем. Вместо круассанов нам пришлось взять вот такие вот штуки, потому что у них они тоже закончились. И кофеек. Я предлагаю пойти вот туда. Мне кажется, это лучшее завершение да, рабочего дня. А, с вот такими вот штуками, с очень вкусными, как лайки зарабатываем. Mm -hmm. Еще хочется добавить, что сама поляна, она отличается от SSAK, потому что Эссо-садок это конкретно курортная зона. И там как бы нет души. А здесь прям реально кайфовые ребята, на постоянке живущие и прям душевные места. Вот здесь прям есть вайп. Вот просто Саня сказал, что, говорит, поляна, она, говорит, покруче будет, чем просто судок. И я снова включил камеру для того, чтобы вам это озвучить. Ну, потому что я это много раз уже говорил. Но вот он напомнил мне. Просто атмосфера, вот она. Она очень добрая. Очень такая душевная, домашняя. И... Такая больше ну, не российская, она вот совсем другая ментальность, более такой добрый. ментальность. Так лайки, лайки, лайки, лайки. Вы помните, да? В общем, хорошее завершение дня, господа. Пьем кофеем Едим вот такие вот штуки. И вы помните, что все ссылки указаны внизу, в описании к этому видео. И если что-то заинтересовало, или вообще, в принципе, интересуетесь недвижкой Сочи, узнайте, что есть масса хороших предложений, но из них нужно выбирать. Не попадитесь на неправильные варианты. Вот. Ссылки внизу. Вам всем удачи, хорошего настроения. А мы будем кайфовать. Пока.